Важно ведь не только, что у нас есть котел на кухне, важно понять, где он должен стоять. Если у нас с вами есть центральный остров, и мы туда с вами поместили котел, это не очень правильно. Давайте поймем, в каком случае он стоит в центральном острове. Если вам нужен только кипяток, и вы готовите ну, как бы не очень большой объем м -м, соусов, Котел может находиться в этом центральном острове. Вы должны понять, что когда вы открываете крышку котла, пар, который внутри, он вам мешает в работе. И этот пар конденсируется в вашем зонте, и капельками может упасть обратно на ваш центральный остров. Не очень удобно. Но если вы пользуетесь активным кипятком, да, котел удобен в центральном острове, потому что вы открываете крышку и берете в ваш ковшик столько кипятка, сколько вам нужно. Поэтому есть некоторая разница в тех кухнях, которые мы проектируем. В небольших кухнях до 200 посадочных мест, если мы говорим про рестораны, котел может стоять в центральном острове и там достаточно 60 литров. Если мы говорим с вами про приготовление банкетных меню, если мы говорим с вами про приготовление от 200 человек и больше, котел должен стоять отдельно. И чаще всего ставят не один котел, а два, потому что вы можете таким образом варьировать, сделать два супа, две каши, в одном содержать кисель, в другом просто подогретую воду и так далее. Очень эффективно. Работают котлы отдельно, потому что вы ставите туда отдельного кашевара, который занимается только этими котлами. Пол рядом с котлом всегда оборудуется трапными решетками, потому что если нет трапа, вылитый случайно объем воды из котла может залить вам всю кухню, а через кухню залить зал под вашей кухней или подвал. При проектировании важно тоже правильно учитывать место для котла. Не забывайте об этом. И не забывайте про вентиляционные зонты над котлами. Они тоже нужны. Котлы, которые находятся в пристенных зонах, они стоят в центральных островах, чаще всего от стены незначительно отстоят. Во-первых, для того, чтобы можно было стену помыть. Во-вторых, для того, чтобы достаточно удобно опрокидывалась чаша. И в-третьих, не забывайте, ребят, обращайте внимание, где у производителя находится сервисный люк. Сервисный люк, через который идет обслуживание данного котла. Если он находится сзади котла, а такие производители существуют, вам нельзя его максимально пристегивать к стене, потому что в противном случае для ремонта вам потребуется отключать весь котел и отодвигать его. Это не всегда на кухне возможно. Если мы с вами говорим про большие котлы от 200-300 литров и более, вы должны понимать, как вы будете мыть такой объем котла. Вам для этого нужны дозаторы с химией, размещенные недалеко от котла. Если вы находитесь в южных регионах или в местах, где у вас вода идет сильно умягченная от природы и содержит большое количество солей, вы должны понимать, что рубашка котла не может заливаться неочищенной, умягченной водой, потому что если в ней содержится большое количество солей, металла и кальция, они будут осаживаться у вас на тенах, портить их, и эффективность теплопроизводительности этих тенов очень сильно снизится. Котел будет работать неэффективно, он будет нагревать осадок на нем, но не будет нагревать воду. Это происходит в посудомоечных машинах, вы очень часто открываете и видите белые тены внутри. Это происходит также и с котлами. Вы должны чистить воду, которая попадает в рубашку котла. Обращайте на это внимание. Итого, не забудьте, на стене должны быть дозаторы, если у вас большой объем котла и вы хотите удобно его мыть. И не забудьте, пожалуйста, то, что в рубашку поступает чистая вода. Не надо дистиллированную. Просто чистая очищенная вода, которая не оставляет осадка на тенах внутри. Теперь смотрите. Когда котел стоит на полу, это большой вес. Надо понимать, что на втором и на третьем этаже классического дома ставить котел весом там, полтонны небезопасно, потому что вы должны понимать, выдержит ли пол такое, такой объем и такой вес потому что мы считаем котел нагруженной массой, а не пустым. Но когда вы начинаете на нем работать, вы должны понять, что вращение миксера, поворот чаши – это определенные вибрации, которые могут пол разрушать, и котел должен быть жестко к полу закреплен. Соответственно, если у вас бетонная подушка очень скажем так, не толстый и не позволяет это сделать, то лучше котел в таком месте не ставить. У котла, допустим, Hackman Metas обязательным требованием является бетонирование в пол рамы, относительно которой ставится этот котел. Аналогичная система ставится в Джонни Фудлайн у Датчан. У итальянских Firex сама база урегулирована, но она достаточно большая, чтобы котел относительно этой базы вращался, и база защищала его и держала в равновесии. Все эти нюансы подразумевают правильную работу с установочным местом и службой монтажа, которая должна жестко подвести туда воду, подвести туда электричество так, чтобы вращающиеся детали не, не задели провода и так далее. Это необходимо для вашей безопасности, потому что если котел упадет и из него выльется полтонны кипятка, это будет катастрофа для всей кухни.